Итак. Итак, друзья, вся правда о звездном коучинге – это программа, которую я создала для коучей-психологов, людей, помогающих профессий, чтобы они светили сами, как звезда, и у других людей зажигали звезды. И если вы на сегодняшний день получаете деньги, которые вас обижают, унижают, то, конечно, это зависит прежде всего не от того, что у вас там мало знаний. Знаний, по ходу, вы получаете. Например, знаете, как, ну, когда я одно и то же делаю, что быстро запоминаешь, как в том анекдоте, да? Чеченница говорит детям, даже я уже запомнила, вы все никак. Так же и вы. Если самоценность высокая, Здравствуйте, Людмилочка, как вы себя чувствуете? Напишите, пожалуйста, в чате. То есть, если у вас есть высокая самооценка, то есть самооценка не просто завышенная, я там самая лучшая. Нет, смысл ценности себя как человека, ценности своей жизни. И особенно это показывает нам наши болезни, войны, особенно это показывает нам стрессовые ситуации, в которых мы оказываемся и понимаем, что мы как маленькая мочинка в этом мире, которая никому не нужна, если вы сами о себе что? Не позаботитесь. Поэтому те, кто приходит на эфиры, те, кто приходит в зум-разборы, пишите, проявляйтесь, включайте видео. Почему? Это показывает, считывается в вашем мета-сообщении, что вы проявляетесь. Есть у вас прическа? Спасибо, Людочка. Добрый день вам, те, кто присоединяется в Инстаграме. Сейчас, друзья, переходите в шапке профиля и заходите на занятия. Сегодня в Zoom, сейчас мы будем разбирать ситуацию каждого. Я буду давать конкретные шаги, действия, рекомендации и своего опыта как психолог-психотерапевт уже более 20 лет, и как онлайн-предприниматель, запоминайте онлайн-предприниматель, если вы психологи, до сих пор мыслите не предпринимательский вы будете получать копейки. Что такое предпринимательский Это когда вы понимаете, что вы вносите, за что вы платите инвестиции и как вам их вернуть. То есть если вы много уже проучились и все время продолжаете учиться, то это говорит о том, что у вас комплекс Заниженный самооценки, комплекс маленького человека, и вам кажется, что вам нужно еще диплом, еще диплом, еще диплом. А на самом деле получили знания? Отдайте. Получили знания? Примените. Сколько я провожу консультаций и вижу гипнотерапевт, НЛП-мастер, получается, сертификаты. А продавать боятся. А выйти в эфир боятся. А вдруг что скажут? И так далее. То есть. Первые навыки, которые вы имеете, с полученными знаниями, навыки эти закреплять. Следовательно, получили какой-то курс, получили какие-то знания, не надо вам снова идти учиться. Вам нужно правильно сразу применить эти знания и продать людям. Пусть кому-то бесплатно вначале, кому-то, может быть, за маленькую сумму, но знания закрепить. Вот почему Учительница говорить, даже я знаю, а вы все никак. Да? То есть, о чем это говорит? Многие мои коллеги, я сама это прошла. И те дипломы, и туда пошла учиться. Понятно, что надо учиться. Понятно, что нужно знания развивать, голову развивать. Но в каких случаях мы идем учиться? Когда ты делаешь, делаешь, делаешь, делаешь одно и то же, пытаясь влезть в дверь которая закрыта и не поворачиваешь головы и не видишь что окно открыто мы тупо делаем одно и то же с точки зрения воз здоровый человек ищет способ как зайти попасть в дом а больной стучится головой в двери которые не открываются понимаете да а мы же сами не психически больные но так получается что мы идем учиться но не делаем тех действий, которые давно пора сделать, а отдать то, что вы получили. Получили знания? Отдайте. Наберите группу маленькую, возьмите какую-то сумму небольшую, но делайте. Что же делает большинство из нас? Сама это проходила. Учимся, учимся, голову забиваем, там уже крышка кипит. И вот когда я вижу, она сегодня даже пост сделала, скриншот многих моих коллег, психолог, регрессолог, таролог, еще какой-то хиролог, простите за мой французский. Если у вас проблемы с деньгами, или у вас проблемы в отношениях, или вы плохо спите, или плохо со здоровьем, приходите ко мне на консультацию. Да что вы говорите? И жнец, и кузнец, и на дуде, и грец, да? И это я тоже проходила. Вы думаете, я сейчас тут умничаю, потому что я тут такая, прям мне с неба свалилась. Именно поэтому сегодня, на сегодняшнем занятии, второй день, я буду проводить теперь, по крайней мере, ближайший месяц, буду проводить вторник, среда, четверг, закрытые разборы, 15 часов, приучайтесь, если вам это надо. И сегодня мы будем говорить о распаковке клиента, чтобы вы Понимаете, когда вы пишете, что вы всем помогаете, вы этим светите, первое, гордыней, второе, комплексом неполноценности. Ну, может, не комплекса неполноценности, но это невежество. Сегодня, в 21 веке, когда ты всем помогаешь и не ищешь, как эти знания применить, не находишь свою целевую аудиторию и тупо продолжаешь одно и то же шуровать, то ты получаешь мало. Когда мы продаем какие-то наразовые консультации кому-то, мы обманываем себя и обманываем клиентов. Себя, потому что не получаем соответствующих денег, вознаграждения на свой труд. А людей мы обманываем, потому что люди приходят, чтобы получить изменение своей судьбы. А что там за одна консультация? Ну, расклад, ну натальную карту вы нарисовали. Ну, какую-то помощь вы оказали психологическую. И что, у человека поменялась его судьба? Нет. Но вы как специалист понимаете, например, вы там диагностируете по каким-то там играм, по астрологии, по чему там еще вы умеете делать, по рунах, по еще чего-то. Это круто, потому что вы диагностируете проблему, и приглашаете к себе в программу или кому-то отправляете в программу. Здесь можно запартнериться с каким-то специалистом, со мной или с другим человеком. Почему нет? Но вы же тупо продаете только одну какую-то консультацию, в лучшем случае две. И спросите у человека, как у меня, мне тут говорят, я и раньше сама так делала. Вы думаете, еще раз повторяю, не думайте, что я прям тут идеальная. Я столько ошибок наделала, что я теперь могу вам очень много поведать. Вы, многие спрашивают, ну что, вот вы, а, да, вы мне помогли. А психолог спрашивает, ну что, нужна моя, дальше моя помощь? Ну, он скажет, конечно, нет, я все решил, это на сейчас все решил. Но ведь судьбу человек как поменяет? Взяли в одно направление, например, у человека плохо с деньгами. Вы, вы специалист в этой теме, вы специалист по финансовому, там, Планирование. Да, люди получают, их, они расходятся у них, потому что первое, это неумение управлять деньгами, потому что на детском уровне идет какая-то проблема, что вам не додавали, вам запрещали, и хочется их куда-то потратить, потому что в детстве какая-то обида сидит. Или же другая тема, просто мне тема, это известно, денежная тема, потому что у меня есть программа целая, как убрать денежные ограничения и увеличить свои доходы в несколько раз. Или, например, получает там 150 тысяч у меня была клиентка, очень крутая, но говорит, выше у меня никак не получается. Как только приходят деньги, она их скидывает. Она их скидывает, отдает. Почему? Оказалось, что у нее прям руки жмет, их эти деньги прямо скинут. Оказалось, страх больших денег потому что в прошлом она была следователем ФСБ и по экономическим преступлениям отпустила одного парня, одного мужчину отпустила под подписку не выезда. его убили. И он ей приходил, она так близко это приняла, что он даже среди ночи приходил и снился, что ну типа она считала, что она виновата, что его убили. И вот этот блок мешал ей иметь, зарабатывать больше. То есть вы работаете с этой темой, допустим, да? Планирование или денежные блоки. А дальше у вас есть какие-то еще компетенции. Вы человеку еще предложите. Но смысл показать узкое направление боли, которые есть у людей. Именно сейчас мы будем разбирать во втором занятии сегодняшнего, которое сейчас у нас уже начался в Zoom. Кто хочет, присоединяйтесь. Напишите в директ «хочу Zoom». И будет вам зум, кто не успел попасть по ссылочке в шапке профиля. Именно поэтому, когда вы сегодня пишете, я и жнец, и кузнец, и торолог, и психологи, и психолог, и коуч, и я там энергопрактик, и я там кто-то еще, и помогаю по деньгам, и детям, и взрослым, и, и, и все на свете, вы светите своей, своим невежеством, вы светите... Ну, придут к вам ваши знакомые, друзья, ну, что-то вы там за 30 рублей продадите, я условно говорю, но это же не решает задачи, поэтому, кто я, уникальное торговое приложение, как выделиться на рынке, для кого я. И какие проблемы людей решают. И вот сегодня мы говорим про распаковку целевой аудитории, про распаковку наших клиентов, с каким бы клиентом нам хотелось работать, и как под них, под этих клиентов создать дорогую премиальную программу до результата. То есть вы берете какое-то одно направление и ведете человека, помогаете им выстроить шаг за шагом навыки, компетенции, привычки, способности. И тогда у человека это простраивается, человек получает действительно результаты, и он, конечно же, придет к вам в ваши следующие программы, понимаете? Он придет к вам по отношениям с детьми, если вы там тоже специалист, он придет вам еще куда-то. Поэтому спасибо большое за ваши сердечки в Инстаграме, спасибо, друзья. А мы переходим, я закрываю Инстаграм, и мы переходим в Zoom, и будем сейчас разбираться, как определить БВХ клиентов боли, возражений, хотелки. Когда мы сужаем фокус своего внимания, а у нас в голове есть такой орган, как ретикулярная формация. Как психофизиолог напомню вам, фокус плавит реальность. Там, где фокус нашего внимания, там энергия. И если вы ее распыляете, то вы и не получаете ничего. Вы тратите энергию зря, вы пытаетесь помочь всем, вы бегаете, суетитесь, нервничаете и таким образом не понимаете, что ваша целевая аудитория где-то так вас ждет, так прямо вам хочет, чтобы вы к ней пришли и предложили ей свои услуги. Именно сегодня про целевую аудиторию, про БВХ клиентов и про УТП Специалистам, мы будем дальше говорить на закрытой зум встречи. Кто хочет попасть, пишите в директ. Зум. Прошу Zoom. А я с вами пока что говорю до встречи. И помните: фокус плат реальность. Там, где фокус нашего внимания, там энергия. Если вы распыляетесь, вы не помогаете ни себе, ни людям. Если мы говорим про специалиста и клиента. Всех вам благ. Инстаграм. С вами пока. Так, ну что, друзья, те, кто пришел и написали, чем вы помогаете людям, я сейчас буду помогать вам разбирать более детально. Так, кто у нас пришел? Вирджиния, здравствуйте. Алла, приветствую вас. Алена Аракчеева, здравствуйте. Марина Василенко, приветствую вас. Марина Фурсов, рада вас видеть. А теперь прошу вас, дорогие друзья, напишите, кто вы, чем вы занимаетесь и... И... Вот. Чем вы занимаетесь? Я читаю, кто и что ожидаете от этого нашего разбора. Начинающий таргетолог. Чего вы хотите получить от нашего вопрос конкретный? и Ирочка, напишите, чтобы я могла более фокусно вам ответить. Помните про фокус внимания? Там, где фокус внимания, там наша энергия. У меня школа для моделей. Хочу зарабатывать больше. Супер! Отлично! Сейчас я буду разбирать каждого. И кто первый готов, поднимайте руку. И, пожалуйста, включайте видео. Ира, спасибо большое. Кто готов, включайте микрофон и поехали! Я не буду тут вам лекции читать, я буду конкретно разбирать вашу ситуацию. Мне проще вам так помочь. Быстрее пуль ляжется. Итак, кто меня видит первый раз, поставьте единичку. Кто меня уже знает, поставьте двоечку. А те, кто со мной уже работали, поставьте троечку. Выключаю. Везде звуки. Кто у меня уже, кто меня видит первый раз, единичка – кто со мной уже работал, где-то меня слышал двоечка. Напишите, где меня видели. Троечка, кто со мной уже работал и получил какие-то результаты. Нет, без видео нельзя. Извините, но, ну нельзя без видео. Смотрите, почему нужно видео? Первое, во-первых, я вас калибрую и смотрю. Во-вторых, это ваша проявленность. В-третьих, это уважение ко мне как специалисту. Ну и так. Поэтому ваша проявленность, это значит, не бояться выйти. Он, Ира, вышла без прически, без помады. Ну и что? Молодец. Вот сейчас кто, кто готов первый? Выходите. Так, кто меня уже знает, слышал? Ага. Так, единичка поставила. Ну, жалко. Давайте причешитесь пока, если вы там стесняетесь. И включите видео, поработаем с вами, если вы стесняетесь. Да, я понимаю, что мы многие стесняемся. Иногда я прихожу на какие-то мероприятия, и я Стараюсь быть, ну, включиться, потому что знаю что это уважение к специалисту, который ведет. И если там много людей, очень много людей на вебинаре, то там уже можно и не включать, там тебя все равно никто не видит. А когда немного, то мастеру видно людей, и он тогда их калибрует, и, и лучше помогать. Так, кто готов? Отлично, спасибо огромное. Угу. Хочу платить клиентов. Ух, супер! Давай, начинаем. Включай микрофон. Я, yeah. да? Yeah. Отлично. Итак, я буду задавать вопросы, быстро отвечаю, чтобы я могла всех разобрать. Мы постараемся за час-полтора завершить это занятие. Если будете хотеть, то быть работать активно, то получится больше, если будете включаться. Окей? Итак, Елена Аракчеев. Леночка, откуда? Киев. Киев. Сколько вам лет? Сколько вам лет? 49. Молоденько выглядишь, супер. Спасибо. Я как женщина, я как женщина Причем там ни помады, ни прически, причесала, сидела хвостик и супер умничка. Класс. я на это обращаем внимание? Потому что это тоже имеет значение. Как мы выглядим, это тоже имеет Кому-то Бог дал красоту, кому-то надо за этим следить, чтобы там добавить. Да? В любом случае, это для меня... Возраст тоже имеет значение, потому что зрелый человек, значит, что-то в этой жизни уже прошел, уже знает, как хорошо, как плохо и знает, как хочет или хотел бы знать, как лучше. Начинающий таргетолог – это как? Я закончила курсы в марте и вот теперь пытаюсь как-то заработать. Хорошо, что ты уже умеешь делать? Можно я на «ты» приду? Ты как-то да, молоденькая, как-то резко девчонки пришла. Хотя я стараюсь вести на «вы», но что-то вот такой Нет. Кон контакт сразу пошел. И мне так тоже легче и проще, да. Угу. А, умею угу. запускать рекламу, а, умею делать небольшой чат-бот. А, что там еще? Стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, Таргетолог – это человек, который работает в Facebook рекламе? Запускает рекламу, да. В Facebook. А еще где ты умеешь делать? Все. Хорошо. Смотри, значит, давай уточнимся, что ты умеешь делать в Facebook, будучи таргетологом? Еще раз, будучи таргетологом. А, могу... Значит так... Чат-бот uh... можешь собрать. Чат-бот? Да. Небольшой, да, пробовала, мне понравилось. Хочу в этом тоже как бы дальше развиваться, да. Хорошо, что еще? Это сегодня очень ценно, потому что через чат-бот создается воронка, воронка доверия. Да, я так на клининговую компанию а, делала тоже чат-бот, а, очень удобно, и вот на себя, на таргетолога, а, что вас интересует, ставьте плюсик, консультации или запуск рекламы вот на чат-бот. Отлично, и... скажи, пожалуйста, если ты делаешь, давай на этом зацепимся, если ты делаешь чатбот бот воронку, значит, ты уже знаешь, тебе дают готовый текст, или ты создаешь, исходя из опросника БВХ клиентов, это же БВХ клиентов, надо сказать, более возражения хотелки. Ну, у меня пока не было запроса, я, наверное, еще такую ценность бота никому не дала. Скорее всего, поэтому не интересует. Я просто рассказала, Но что... Смотри, смотри, что я делаю в своей программе. Вот я сейчас очередной набор делаю сейчас в группу, да? Я в том числе, вот я, у меня трехмесячная, шестимесячная программа, где люди десятикратно увеличивают свои доходы, становятся специалистами высокого класса, не боятся, наоборот, там, шуруют и жбегом. И сейчас я набираю в месяц, на месяц экспресс-колочек. И туда я буду давать воронку, небольшую воронку, чтобы она была. Как я делаю? Я делаю полностью, люди составляют БВХ клиентов, сейчас будем разбирать БВХ, сами пишут своих свою целевую аудиторию, что у них болит, о чем они хотят, более возражения хотелки БВХ. И даю, даю примерный расклад э, схему воронки и... По сути, человек сам включается, эту, как бы вставляет эту схему. То есть в общее понимание должно быть, и оно будет. А технически вот у меня Люба, моя помощница, она за 50 долларов пока это вот такой своим клиентам она технически собирает. Если же берет специалист, арбитолог, маркетолог самостоятельно собирать, там уже стоит несколько сот долларов. Но ну, тогда человек как бы не включать. Когда-то я просила, чтобы не делали, но я не понимала тогда БВХ вот эти до конца. То есть у меня понятия не имела. Вот сейчас уже система отложилась, и я уже могу давать другим. Поэтому я считаю, что отложится тогда, когда ты сам определишь более возражения хотелки, когда ты сам наполнишь эту схему, как работает, а технический специалист это все сделает. Пока так. Но если ты не хочешь, а есть качественный маркетолог, ну, уже с опытом, то он сам создаст себе и объяснит, почему он сделал так. Тогда это работает вот так. Если ты делаешь э, сама, значит, ты уже понимаешь БВХ-клиентов. Да? Ну, я на себя делала. На себя? Ну, да, я не делала только на себя небольшой такой, что вот у меня есть такие услуги, вот, если вам интересно, ставьте плюсики. Там уже просто, что вам интересно. Вот. А теперь твоя большая ошибка. У вас у меня мои услуги. Нахрен нам никому услуги, никому не нужны. Люди хотят понимать, что ты им дашь, как ты решишь их проблему. Да, да. Поэтому да. нужно знать, что у человека болит. А теперь смотри. Теперь смотри, ты говоришь, я хочу получать больше денег, хочу платежспособных клиентов. Первое, если ты умеешь технически собирать бот, чем ты отличаешься от других, которые умеют собирать технически? Вот смотри, в моей программе Люба делает за 50 долларов, она делает это за два часа. 50 долларов два часа, потому что она специалист. Да? Мы собираем в смарт-центре, хотя есть много других там, в фейсбуке там есть свой месседжер. Это одна тема. То есть ты идешь подрядчиком, например, ко мне или кому-то другому, и ты там, ну, цена такая 50. Если собирает специалист сам, включается вместе с экспертом, то это уже другая цена, потому что эксперт толком не понимает. Но те, которые проходят у меня тренинги, мои программы, они уже знают БВХ клиента, потому что они прошли уже вот-вот-вот. Ему, ей проще работать э, с техническим специалистом, а еще проще работать с тем специалистом, который маркетологи понимают и, разумеется, на БВХ. Разумеется, на БВХ. Значит, у тебя, у самой пока БВХ не пляшет. Угу. Следовательно, тебе самой нужно создать качественную тушь чат бот воронку Дальше тебе нужно самой создать э, креатив такой, как, по которому человек зайдет, креатив для целевого. А теперь давай разбирать дальше. Ты говоришь, хочу платить, посылать". это какие такие? Сколько ты хочешь получать в месяц? В месяц? Ну, 3000 я хочу. Тысячи долларов? Да. Сколько ты получаешь сейчас? А я сейчас практически ничего не получаю, потому что я только вот учусь, учусь, учусь. Хорошо, уже... хорошо, хорошо. Сколько ты пришла уже кусом? Три. Три, но пока что не тренировалась. Почему а вот не тренировалась? Больше. А, там Таргет я тренировалась немножко. А, по СММ там девочек пару брала как бесплатные консультации, чтобы научиться. А, что там, маркетинг сейчас закончила. Так, вообще там ничего понятного, вода водой была. Ну да. вот мы сейчас с вами разбираем маркетинг, ВВХ, это самое главное. То есть я даю выжимки практически из жизни, а не то, что дают на курсах, воду льют. То есть маркетинг – это и есть ВВХ, боли, возражения, хотелки. То, чего у людей болит, то, о чем они мечтают, какие у них возражения – о чем они просыпаются и думают, о чем они там засыпают, думают, чего бы они хотели, и это нужно погружаться в людей. И вот сейчас мы этим и занимаемся конкретно. Теперь смотри, ты говоришь, я хочу платежеспособный, хочу получать 3. Вот ты в своей жизни держала 3 тысячи долларов, которые, которые ты могла зарабатывать в месяц? Да. Было такое. Значит, смотрите, почему я спрашиваю. Сегодня у меня была очень крутая… Ее, по-моему, нет сегодня, сейчас нет, по-моему очень крутой специалист, и мы с ней заговорили о том, что взять пять человек по 1000 долларов наставничество, у нее бедную перекосило, хотя она очень крутой человек. Я спросила, а сколько тебе было? По 500 человека Но это сумма, которую нужно понимать, которую мы держали в жизни за свои какие-то действия. Не просто квартиру продала и поехала вложить на, на банк, да? Не просто там наследство получила, а то, что ты заработала. То есть какая сумма? Была 3000 тысячи? Ты говоришь, была. За что это была сумма денег? Я работала менеджером по продажам, оптовая продажа запчастей. Это было это была, очень давно. Это была крупная компания, в которой ты могла заработать такие деньги. Отлично. Почему спросила? Потому что люди часто... Мечтают о том, о чем даже на картинке боятся нарисовать. У меня есть такая, такая техника в моей, одной из моих программ денежных. Ну, например, посидеть, поработать неделю с практикой, которая тысяча евро тебе даны и тысяча долларов. Тебе надо потратить их на себя. Завтра придет еще тысяча. И, и снова надо расписать, на что ты их на себя потратила. И так, по геологической прогрессии сумма увеличивается каждый день. Если человек не ленится, а сидит работает, то мозг начинает включаться, потому что ты покупаешь там, ну, и тогда мозгу даешь разрешение эту сумму иметь. Люди не могли, некоторые даже сдвинуться, чтобы дойти там до 50 тысяч, а там доходило до миллиона. Если я хочу там на книжку отложить, хочу купить там какой-то центр, хорошо, а ты знаешь, что входит в этот центр? Какие внутри процессы? Сколько надо людей, чтобы это обслуживало? А это надо посидеть в интернете порыться. А это надо расширить мозг. Нет, не хотим туда идти. Ну, вот это называется разрешительная способность мозга на деньги. Итак, 3000. Скажи, пожалуйста, сколько на сегодняшний день стоит месячная работа Опытного таргетолога. Опытного, вот у меня есть на скуках, где я училась наставники опытный от 500 долларов. Да, 500 долларов, верно. Как правило, чтобы пойти на 500 долларов, от 500 и выше, надо, чтобы специалист был масштабный, понимался на том, что первое, есть время на раскачку, на тест. Ну, ты же это знаешь, что ты пишешь. Конечно, да. Специалист, который, который платит деньги, он знает, что 300 долларов минимум нужно только на тест. Эти деньги могут улететь только на тест. Ну, даже 100 можно сделать тест. У меня были таргетологи, которые очень бережно относились к своим деньгам. Мы очень хорошо мы с ними сработали. Сейчас у меня было 10 долларов в день списывалось. Сейчас на 5 долларов пришли. Выбрали, которые креативы работают. Сейчас работает да. только одна. Здесь есть от цели. Из, от задач. Если ты работаешь на компанию, там другие бюджеты, естественно, там другие деньги. На, какого, на кого бы ты хотела работать? На конкретных узких специалистов, даже психология, например, или на какую-то крупную компанию? Нет, не на крупную э, компанию, потому что там э, получается ты как бы от нее зависишь. Я хочу э, на узких специалистов помогать, вот, например, э, СТО. Там, там, автомагазины. Вот. И сейчас у меня вот э, предложение зоомагазин с нуля. Есть, отлично, если... отлично. Теперь смотри, ты говоришь, я хочу сразу много. Если у тебя нет опыта, то сразу много не получится. Тебя нужно да. начинать с небольших сумм, которые да. ниже по рынку. И ты говоришь, я имею опыт работы оптово-розничных, поэтому я разумеюся на всех вот рычаг. Я прохожу курсы и снова и снова я хочу закрепиться и поэтому ты честно говоря, и поэтому я ставлю свою сумму да. меньше по рынку и тебе нужно дать э, столько человеку этому как будто ты за 500 долларов работаешь почему да. почему а, так, я, во-первых, я не разделяю клиентов богатые и дешевые, и так я уважаю человека и отдаю все, зарабатываю себе репутацию. Репутация, конечно. Ты получишь кейсы, ты получишь отзывы, ты покажешь э, кабинет, ты покажешь, сколько стоит лифт, ты покажешь и так далее, и так далее. Отлично. Значит, как думаешь, сколько времени тебе нужно поработать, чтобы выйти на… Дорогих клиентов, ну, ну, те, которые готовы платить больше. Ох, ну, это пару месяцев точно, может, даже и больше. Да, да хотя бы пару месяцев. Да. Иногда даже стоит и бесплатно поработать Да, да. для угу. того, чтобы наработать кейсы. Совершенно верно. И затем получить вот эти кейсы, отзывы, наработать опыт. Потому что ты не просто бесплатно, ты будешь у человека брать да. его деньги на рекламу. Да. То есть ты просто не будешь брать за свою работу. Да. Хорошо, девочка, сейчас. Угу, отлично, умничка. Спасибо большое. Включайте, пожалуйста, видео. Угу. Ирина, Марина, Марина, включите, пожалуйста, видео, девочки, мои дорогие, чтобы я вас видела. Ну так, ну, как бы, уважайте меня, ладно? Хорошо. Значит, тебе нужно самой сделать красивенький креатив. Какие боли у твоих клиентов? А я тебе рассказываю, какие боли как человек, который знает. Слив бюджета. Значит, новичок. Тоже. А? Новичок ⁇ это тоже Новичок, то есть только-только, когда начинающих, они боятся работать с новичками, таргетологами, например. Это тоже как бы уголить смотри, если я уже опытный человек, то я у тебя да. дам тебе креативы, например, свои, и я посмотрю, как ты с ними поработаешь. Угу. Как ну, ты да. выстроишь там бегущую строку там, с буковками, как ты там… Я увижу обратную связь, если я не новичок. Да. А, а мне интересно поработать, у меня сейчас, допустим, там с деньгами, и у меня еще по, по, как бы, да, но опять же, «Эконом да не дури» называется. Да, да? Да, есть да, такое да. выражение. Я тебе дам такую работу. Я сейчас работаю с парнем. Мне очень нравится с ним работать. Он настолько бережно относится к моим деньгам. Он настолько грамотный таргетолог. Он настолько там... Ну, короче, я, я очень рада. И таргетолог он и сейчас, и в Телеграм-канале. И там Туаронка Муншари. То есть он опытный. Ну и плюс он человек, он объяснит, он расскажет, он такой вот, это тоже важно. Поэтому какая боль? Слив бюджета, да. невыход на связи, заблокировался кабинет, тихаря что-то делают и ничего не говорят. А, а, а что нужно сказать людям вовремя, тем как идти, в, если, допустим, это уже не новичок? Ты говоришь, на тест надо столько-то денег, время-то столько-то надо, Проверим, какие креативы лучше работают, да? Включим те, кто, mm -hmm. которые хорошо работают. Выключим те, которые работают хуже. Значит, что еще ты скажешь? Кабинет может, могут ни с того, ни с сего заблокировать. Вот идет, идет реклама. Все проверено, прошла модерацию. Yeah, yeah. А потом опаньки, приходит сообщение. Запрещено. Подтвердите свою личность. Отправляю паспорт. Что там еще? Первый раз вообще дальше не дали, другую создал кабинет, а, рекла... а время-то идет. Вадам создал свой новый кабинет, тот запустился, и вот сейчас в новом кабинете снова шла-шла реклама. Вчера, опа, снова нет. Да, да, да, да. Но с другой стороны, надо быть готовым и людям это объяснять. Люди могут этого не знать. Это опытный человек более-менее уже понимает. Хорошо. Соответственно, ты говоришь... Когда ты, не надо писать про новичок, ты в, своей, в своем чат-боте напишешь, хотите, там, хотите качественную рекламу, но боитесь слив денег, угу. да, да, да, да, да. Устали, устали от э, недобросовестных таргетологов, Слышали, что, Facebook, что рекламный кабинет часто блокируется? Да, да, да. Ну и так далее. Ну, тут надо поиграться, да? Mm -hmm. uh, приглашаю вас на бесплатную консультацию, я покажу вам особенность и там да, да. То есть ты также сам приглашаешь на консультацию и уже на консультации. У меня сейчас парень в Беларуси, я с ним в личном коучинге работаю тоже говорить, что люди там не хотят. Надо просто знать эти воли клиентов и их уже упреждать. И их договариваться с ними. Хорошо. Дальше. Для того, чтобы выйти на 3000, вам нужно с кем-то одним хорошо поработать, помочь ему раскрутиться, заработать ему денег, чтобы этот человек что? Дал рекомендации меня другим, может быть. Да, и продолжал с вами работать дальше. Обязательно. Вот, вот я сейчас ищу, как мне перечислить деньги этому Сергею в Москву. Нет, он не в Москве, где-то живет там в другом регионе. При всем при том, что у меня от, от, от москвичей, от, от русских тошнит. Ну, вы понимаете, у нас война. И тем не менее, мы продолжаем работать и жить. И тут уже я столько пережила этого всего. И, и люди разные. и Но... Война войну, и мы продолжаем работать и, и продолжаем да, зарабатывать да. деньги. На немало своих, э, безответственные, бессовестные. И, ну, это не потому, что свои или не свои. Это, это человек. Это надо просто выбрать человека. Да, сейчас, да, да, да. Сейчас буду работать с, с мальчиком по рилсам, который живет в Киеве. Ура, я его нашла, когда еще была за границей. Сейчас, немножко чуть позже, начну с ним работать. Потому что короткие видео рилсы. Вот этого да. короткие, как там называется в Ютубе, шорты да? ролики -то, да. Это то, что быстро привлекает, но нужно указать на то, что люди услышали вот это короткое предложение. Сейчас я буду с следующими людьми разбирать эти короткие офферы, предложения. Для вас, наверное, хватит, да? Да, да. Спасибо большое, да. Было полезно. Конечно, а у нас будет завтра консультация, просто спрошу, на 11, или вот это будет читаться уже? Не-не-не, консультация отдельно будет. Все, хорошо да. Само собой. хорошо. да, хорошо, это вы завтра на консультацию. Отлично. Да. Угу. Да, да. Хорошо, спасибо. Так, кто готов? Кто у нас там готов? Открывайте, пожалуйста, видео, Марина. Марина Фурса. Мариночка, давайте. Ваши Включайте микрофон. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Боже, какая гарная дича. Спасибо. Откуда вы, Марин? Э, с Кривого Рога. Да. Кривой Рог. -Рог. Это, это, наверное, это, наверное, мисс Украина, да? Или мисс Кривой Рог. Хорошо, ладно. Это тоже вам комплимент. Ну почему? Я говорю это искренне. Я людям люблю делать комплименты. На улице могу сделать. Куда бы я ни пришла, приезжаю девчонками на тренинг какие-то другие города, заселяемся в гостиницу, я замечу красивые сережки, я замечу красивые волосы, я замечу там хороший запах у мужчины, или у девушки сережки. Я об этом скажу, потому что мне кайфово. Я вижу, я об этом говорю. Девчонки, это называется проявленность. Не бойтесь быть проявленными. Вот не бойтесь открываться. Я этому научилась, я этого не умела раньше, правда? Хорошо. Итак, у тебя у, у нас модельная школа своя. Модельная школа. Она в кривом роге, да? Да как давно эта школа? Больше шести лет, седьмой год уже мы занимаемся. Так, и в чем запрос? Запрос в том, что доходы не соответствуют затрат усилий, скажем так, несмотря на то, что я работаю в зале, ну то есть это тренировки всего два раза в неделю. Кто, Ваш неделю. Ли, кто ваша целевая аудитория? А родители, конечно, это мамочки красивых де, девочек, которые будут девочек, окей, okay. да, да. Mm -hmm. которые Значит... хотят развивать, которые хотят в них вкладывать, которые хотят, чтобы они стали кем-то и, и стали лучше, чем они есть. Какое-то продвижение, чтобы ребенок стал лицом какого-то бренда, какого-то проекта, какого-то торгового центра и тому подобное. Хорошо. Давай я поверну фокус своего внимания на то, что девочки, которые учатся красиво ходить, красиво себя подавать, держать осанку, это не только лицо бренда или журнала. Это уважающая себя девушка, умеющая ставить личные границы, умеющая выбирать мужчин, умеющая вести себя по-королевски везде, где бы она ни была. Как тебе такой поход? Да. Почему бы тебе не добавить в этот курс, в эту свою, как, какие-то лекции дополнительно пригласить, не знаю, ту же Новосельскую, Петрову или Сидорову, ну я утрирую, ты понимаешь, да, чтобы дали какие-то элементы взаимодействия с другими людьми. Потому что через внешность, через умение подать себя, мы считываемся, вот про проявление мы говорим, да, проявляйтесь, улыбайтесь, говорите. Бывает очень красиво, они такие, такие прям серьезные, что прям просто у меня тренинги по, жен... по отношениям и с в королеву, и мы там тоже и осанка, и голос, и улыбка. То есть мне очень вот твоя тема, она мне очень прям, прям отлегла. Поэтому можешь добавить туда в... То, что это даст еще и вот это потому что ну, у нас это... есть такое, мы у нас есть актерское мастерство у нас есть самопрезентация мы выходим на местный телеканал на... Glass, супер но то есть это такие проекты там где ты не просто модель а ты еще и правильно я понимаю что доходы не превышают расходы. Ну не только насколько хотелось, хотелось бы, бы. Дальше. Теперь внимание. Есть два способа увеличения дохода: увеличить количество клиентов или увеличить количество денег за свою услугу и поднять качество. Что тебе ближе? Дело в том, что мы вот немножечко Стали в ступор, потому что наши качества не хуже там, зарубежных. То есть я могу там, буквально там, по телефону даже да, там, показать, как выглядит наша страничка. Но последнее время мы сделали вывод, что это отталкивает. Почему? Потому что ну, кривой рог не был. Возможно, люди не... Такой красивое Мы как бы на максимуме, скажем так, возможностей этого, если видно вообще, хоть да, то да, да, да, да, да. То есть мы на максимуме возможностей этого рынка, и э, когда мы там видят наши работы, там фотосессии, проекты, какие-то э, издания, там, киевские или зарубежные, то они с удовольствием берут, просят кадры, ну, то есть такое, как бы, э, по поводу качества мы не волнуемся, по поводу... Вот у нас тут есть проблема, то есть э, таргет уже несколько раз мы сменили таргетолога, и таргет не приводит к нам новых клиентов, то есть, грубо говоря... Таргет привел чтобы... новых клиентов? Да? Нет, нет. Реклама не привела ни бигборды, ни радио, Но ни... Но вы, вы ставили таргет на какую биолокацию? На свою? На свою, конечно, да. Ты не сравнишь не это с войной, например? Um, ничего не поменялось ни до войны, ни после, у нас не стало больше. Стало больше? Нет, не стало. У нас в связи с войной выехало какое-то количество моделей, кто-то из города, кто-то из страны, но мы, ну, как бы мы там взяли парочку новеньких и, в принципе, вот количество моделей, Такая же самая стала у нас опять, то есть мы работаем, работаем, у нас одно и то же количество людей, которые, собственно, ходят. Мы меняли зал, сейчас немножечко открою жалюзи, Это а то, мне кажется, я меня плохо видно. Время, мы меняли расписание, то есть мы приглашаем разных преподавателей, мы работаем с разными Супер. фотографами, ну, как бы за 7 лет мы попробовали много. Угу. Чего хотелось бы, чего не хватает? Я Хочу просто понять, чтобы больше людей приходило? Людей чтобы... с войной мы опустили свои ценники, потому опустили. что опустили. Опустили ценники. Опустили. у нас был абонемент на 700 гривен, мы опустили сейчас 650. А теперь смотри, во время войны и других кризисов ничего не меняется, меняется только подход людей к тому, чего они хотят. И ценники на какой-то период можно опустить, но вообще-то цены надо поднимать. Почему? Кто хотел жить, развиваться, выезжать за границу, делать свой бизнес, выходить замуж за качественных мужчин, у кого были какие-то мечты и цели, они и останутся. И люди, которые хотят вот в своем ребенке увидеть, его, чтобы он развивался, они будут платить. Поэтому я бы поставила цену выше, и пусть даже будет меньше людей, но цены выше. Mm -hmm. Но добавить туда какие-то еще ну, больше пользы, больше какой-то полезности. Вот смотри, я на своем примере, на примере том, который я уже столько лет в этой теме ворюсь. Вот за 1000 долларов я даю месячную программу, в которой создаем воронку, пишем уникальное торговые предложение, расписываем свою целевую аудиторию, Продаем друг другу бесплатное продвижение. Это будет такой движняк, и те, кто захотят, они скажут, тысячу? Я могу заработать 10 и дальше это масштабировать? Да, конечно, я пойду. А кто-то скажет, да нет, я еще послушаю. Да нет у меня эти деньги". Этих нищебродов, которые низко мыслят и живут только на... Ну, а вдруг что-то само рассосется. Они и будут дальше ходить приходить бесплатно, где-то ходить. И так же и у тебя. А те, кто хотят наоборот прорасти, как я говорю, из-под асфальта, они будут стремиться. Но ты даешь качество, больше личной работы, больше включенности и так далее. Ну, а реклама не сработала? Я думаю, что надо анализировать креативы и нужно анализировать... А что раньше работало? Вы раньше работали с креативами? Ну, я не скажу, что что-то сработало, вот, и после чего-то к нам пришли люди. Нет, нам трудно набирать людей, трудно... Ну, значит, не... трудно. А аналитика есть? Аналитика есть? Она-то есть, но она не меняется. Мы добавляем креативы, другие подходы делаем. Это работа таргетолога. Так, Но, э, по, вот поэтому мы поменяли несколько таргетологов, и как бы по одним. Но опять от таргетолога можно менять, если вы сами понимаете, чего хотят люди, чего люди хотят. ну эм, Мое личное мнение они хотят, чтобы я взяла на себя их детей. Вот тут есть... уже ошибка. Это не твое мнение. Это надо у них спрашивать. Это надо давать анкеты, опросики. А, что, а от чего у них болит? Что, они, что их волнует? Ребенок замкнутый, девочка закомплексованная. Понимаешь, если мы говорим про детей, что болит? Она переживает, мама переживает, что девочка будет вот такая вот. А о чем она мечтает? А ты должна у нее спросить. Поэтому, если не работает реклама, это не, не сработало, ты не знаешь БВХ своих клиентов. Дальше. Какие у них возражения? Да, война. Так да кому это надо? А вдруг прилетит? Вот я бы, например, подумала, повезу я девочку свою, или нет? Может, я пока пересижу, поеду где-нибудь за границей, пока война закончится. Вот я сейчас просто свою, свои тараканы выложила. Может быть, ну пока я не буду никуда водить, пускай все устаканится, в следующий год поведу. Понимаешь? Надо спрашивать у людей, мы не знаем. И вот эти. Слушайте внимательно, и записывайте, ребят, кто слушает меня. Нам нужно спрашивать, что люди людей. Делать опросники. Анонимные. У вас наверняка есть какие-то телеграм-каналы, группы, чаты, где вы с людьми работаете? Есть? Там. Вот сделайте анкету, опросник, и вы узнаете, что у них болит. То есть надо посидеть, подумать. Придешь на консультацию, поговорим, расскажу, помогу. Но если не сработала реклама, надо учитывать, по моему мнению. По моему мнению, мне нравится. Вот желтые розы. А кому-то желтые не нравятся. А я их тут все показываю, понимаешь? Ну, я такой пример привела. Это, ну, могут быть наблюдения, могут быть... Вот если я пишу, допустим, там... А, кстати, откуда вы меня узнали? Где вы нашли меня? Мариночка, Телеграм? В Инстаграм. Вот, допустим, в Инстаграм я часто вот сегодня выложила. Я ежнец, и кузнец, скриншот и девчонок. Живая, живой пример. Или там пишу боли. А вдруг, я, я уже старая, а вдруг не купят? А что скажут? И мне пришла одна на консультации, слушайте, вы как будто бы я все прочитали, вы как будто у меня это узнали. Откуда я это знаю? Из консультаций, из внутренней работы, из э, анкетирования. Раньше этих эти анкеты проводила там, и смотришь иногда, думаешь, Господи, что такое люди не пишут. И тебе надо писать вот этими словами людей. Не птичий язык, там, Мускулюс глютеус, да, там врачи могут между собой разговаривать. Никакими-то фразами, там нейрокоучинг, седрический там, дизайн, это бред собачий, людям это не надо. А у тебя немножко по-другому. Тебе надо говорить то, о чем они хотят, то, чего они Скинь, пожалуйста, мне в WhatsApp, когда зайдешь на консультацию, там кликнешь, в WhatsApp, скинешь мне это свою страничку я посмотрю и дам тебе обратную связь, то есть мы должны цеплять людей их болями, то чего они хотят, тогда они о, слушай это моё, точно пойду, точно пойду там послушаю там или понаблюдаю, понял? или кликну приду. то есть нам нужно знать, что у людей болит, скажите пожалуйста, у кого есть дети маленькие? Кто бы сейчас отвел, водил детей бы в модельную школу, девочку, если она красивенькая, там, да, да, да, кто, бы она сейчас, кто бы сейчас повел девочку в модельную школу. Вот, я не знаю, это спрашивают. Вот бы, например, я бы не повела. Я бы сейчас тихонько где-то пересидела в другой стране. Он, тем более, говорят, на 24 августа хрень знает там устроить там, будут опять нас открыли, потому что их же зажали со всех сторон. Все украинцы, да? Потому что я, у меня иногда и русские есть, я даю им записи, но я тоже подхожу к ним, люди разные, лояльно подхожу. Вот я бы так, то есть тут надо обыграть таким образом, чтобы исходя, что ты получишь, какой ты получишь анкетирование, исходя из этого, возражение, на возражение сделать уже э, предложение. Например, допустим, ты узнала, допустим, это предположение, ты узнала, что... Пока что не до В банкете она ответила: пока не буду. непонятной ситуация, допустим. Ну, это тревожная ситуация станет. Как бы, как бы Елена Аракчеева, вы бы написали в креативе на такое возражение офер? Лен. У меня вообще такой позитивный настрой, мы никуда не уезжали, и я всегда говорю, что жизнь продолжается и пользуйся моментом, и живи сейчас. Ну, то вот. Есть я... Вот. Молодец. То есть я бы написала так Если вы переживаете, что сейчас там да -да -да, то, то ну, как бы там ни было, жизнь продолжается. И дети должны типа расти, развиваться, и так далее. То есть ты как бы зацепила, допустим, она это сказала. Вот она позитивно никуда не уезжала, она жива, а кого-то уже нет. Понимаешь? Ну мы же сами понимаем, где мы сейчас живем, в какой стране, да? кого-то запила больше, у кого-то меньше. Я вот после месяца тут пребывания этих костей до сих пор выгребаю ногти, никак не могут отрасти. Вот. Но реально понимаешь, что жизнь продолжается. Так вот, на возражение, так же как в консультациях, так и вот в предложениях, ты тоже можешь вот исходя из опроса, Поняла, исходя из опроса понимать, что у людей болит, и давать такие вещи. Скинешь мне потом свою страничку, мы потом с тобой еще по пообсуждаем, ладно? Потому ну, что я не знаю, там WhatsApp, у меня нет WhatsApp, а Telegram, Viber, ну, я не знаю вашего номера, поэтому я не знаю списки. Есть в группе Telegram, uh, Telegram личная сила? Ну, ну, да, да. Вот, ну там личку напиши, пожалуйста, ладно? Угу, хорошо. А у тебя WhatsApp -а просто нет, Да. Поэтому mm -hmm. ты не попала до сих на консультацию. Ну, значит, напиши в личку, хочу консультацию, потому что стоит на WhatsApp. Хорошо, спасибо большое. Кто готов? Было полезное? Марин? Ну, наверное, были... не, не знаю, надо да подумать. Какие были инсайты сейчас? Ну, наверное, этот момент, что не нужно опускать. Я... К людям, как бы я сама оказалась в финансовой ситуации затруднительной, у меня двое детей своих, как бы, поэтому я людям опустила абонемент, чтобы они, ну, как бы, понятно, рейтинг, да, там, школ, ну, как бы развитие ребенка немножечко сместился по расходам каждой семьи, поэтому, так как услуги развития ребенка, как бы, у людей на десятом месте, поэтому я сознательно опустила цену. А да, может... Нужно играться. Где опустить, а где поднять и показать, что вот цены такие, я поэтому учитываю, что война. Тут много вариаций, да. Конечно. Можешь отдельно какую-то группу взять, VIP-группу, где каких-то отдельно там. Тут, тут надо тоже с этим вариации делать. И люди тоже тянутся. Потому что родители, которые беспокоятся не только о хлебом насущном, они думают и о будущем ребенка. Понятное дело. Хорошо. И еще поднять ценник обратно, ну не сразу может быть, а постепенно. Ну и проведу какие-то опросы. Опросы, дополнительные какие-то опции дать. То есть смотрите, мы продаем не просто дорогие курсы или программы, мы люди ведем до результата, они должны понимать, чего они хотят, и мы должны, должны понимать, чего они хотят. И чтобы их цели и наши наша работа туда их вела к их результатам и вот люди у нас покупают время сам сколько будешь ходить нет я для этого специализирована вот как у тебя школа да сам сколько будешь ходить там по какой-то там направлению там вот сейчас вам других разбирать на долго будешь ходить поэтому идешь к наставнику который тебя будет Каждый шажок твой вылизывать, простраивать, чтобы ты быстрее вышел. Быстрее в 10 раз, в 100 раз, в 5 раз. И люди покупают время. Это надо просто самому научиться продавать. Ты прод... Люди к тебе просто приходят? Да. Тебе надо научиться говорить и продавать людям. От слова «давать». Давать в пользу. Задавать им правильные вопросы. Вводить их в их будущее. Говорить их вот этими БВХ. Сейчас я буду с кем-то разбирать. Может быть, Доберешь. Хорошо, спасибо большое. Кому было полезно разбор с Мариночкой? Так, кто готов следующий? Вирджиния готова? Марина? Василенко? Нет? Кто готов? Да, готова я. Хорошо, включайте видео. Включаю что-то. А, вот. А, не включила... У меня уже э, было несколько ответов на мои вопросы. Э, вот из девочек, что э, с этими поднятиями цены, я и думала, или по -по ниже цены побольше, или и вот, а буду вот теперь, вот как вы посоветовали -по конвертировать, и что хочу такой пакет, такой, такой, такой. Вот. По пакетам. Вот у Марины, кстати, я бы тоже попробовала такой вариант. Вот у нее модельная школа. Те, кто готов платить больше, вот вам туда больше индивидуальной работы. Те, кто групповая, вот вам групповая. То есть из групповой люди идут еще и доработка индивидуальная. Если там есть какие-то проблемы у ребенка, например, психологические, но тоже надо там разбираться, я не знаю. Вот тут для вас дополнительные какие-то еще. Тут надо больше поработать с вами, Марина, с вашей модельной школой, потому что у вас не просто... Там вы развиваете детей, там очень много составляющих, которые вы людям даете. Хорошо, Вирджиния, дальше. Какой запрос сейчас у вас? Теперь вот я допрос как-то сделала просто… Не прямо так, а что хочет, и там много хотели, я там им какую-то расшифровку дала бесплатную, но это был как допрос, и потом обратной связи были хорошие. Но теперь вот я думаю, что у меня эта цельная аудитория, надо пригласить людей, которые я приглашала, несмотря какие, а надо, чтобы те, которые много денег, имеют. вот Нет, не запомните, люди, у которых много денег, не всегда платят. Не всегда. Это наше заблуждение. Нет. Те, которые платят, у которых много денег, они не всегда платят. Просто вопрос, что людей волнует, надо знать, а нет, сколько у них денег. У них есть люди, у которых вообще денег нет, у них жопы голые, они находят, влазят в кредиты, влазят, не знаю, что-то продают, им важно выбраться из этого болота, из этого своего погреба. А те, кто богатые, у кого есть деньги, они могут и не купить. Они просто послушают, скажут нет. вам просто надо знать потребности этих людей. Боли, чего у них болит, о чем они мечтают. Поэтому рассчитывать, что это только платежеспособные богатые – нет. Почему психологи – это, как правило, нищие в большинстве своем. Потому что они такие же, э, такую же карму тянут на себя, которая, которая есть у них. Они боятся расти, они боятся вкладывать в себя. Потому что психолог тогда становится хорошим экспертом или любой другой специалист, какой бы ни был, вот какого модельное агентство, любой. Когда вы становитесь думать, мышление, бизнес, ну, бизнесовое мышление. Вот я вложу столько, я вот столько должна забрать. На каком этапе я... У меня слетела реклама, где, э, почему я меняю таргетолога, вот как с Мариночкой разбирали, а у меня все равно люди не идут. Оказывается, мое мнение, а нужно не наше мнение, а что у людей, надо их спрашивать. Один, как Марин, Лена сказала, никуда не уезжали, и мы думаем позитивно, э, э, и думать, что вот там все позитивно верить, а другие думают головой. И понимает, что позитивно-позитивно на то, что происходит в мире, может быть, стоит плата уехать и присидеть. Один позитивно никуда не уезжал, и его вместе с домом разорвало ракетой, а другой, а другой выжил. Ну и так далее. Одни, одних зашли, изнасиловали и дом сожгли, а других постучали в дверь, как мне соседка с соседним села рассказывала. Стучит, говорит, этот оккупант, там тоже почти месяц жили. А можно у вас 5 яиц? Она говорит, 10 тоже могу дать. Не-не, мне только 5. Взял 5 яиц и ушел благодарный. А другие насилуют бучи, понимаете? Понимаете, о чем я? Кивайте, кто понимает. Почему видео? Да, да, да. Почему нет видео? Марина, Алла. То есть, меня... то, же, то же самое. Здесь нужно понимать, что у людей болит. Какие у них их боли и собирать людей по одинаковым болям, по одинаковым ценностям и брать их в вашу программу. Что у меня не... такой вопрос. Цены надо на всех озвучить или с каждому его боль выяснять? Я не знаю, что, что вы продаете, какой у вас продукт. Консультация, набор консультаций. Ну, теперь вот у меня покупала женщина с, с эм, символ э, судьбы, по допросам я там и нарисовала ее допрос, что она хочет найти свою любовь. Она уже постарше эта женщина, и а ей продала этот знак. Сначала нарисовала, потом сказала, что есть и вот столько стоит. Она привела мне деньги и она работала с этим знаком по моему как я там ей сказала там все расписала и Через неделю пришла эта любовь. У нее был результат, потому что она работала. То, что, вот, и Которым я дарила вот, эти знаки своим, вот, они не работали, у них нет результата. А вот который покупает, он работает с этим знаком, и есть результат. Ну, вот. Потому и... что символ – это работа с бессознательным. Конечно, но чтобы бессознательное работало. Смотрите, сознание – это лошадь, бессознательное сознание – это всадника, бессознательное – это лошадь. И если тебе дают бессознательные какие-то фишки, то лош... э, всадник должен как-то что-то делать, куда-то лошадь поворачивать. Вы даете какие-то бессознательные какие-то фишки для бессознательного, она с ними что-то делала, и, э, да, и получился результат, и, слава Богу. Дальше вопрос. И что? Вопрос в, цен... в цене. И вот... От каждому, что надо, или предлагать свои, вот что я могу и то, и то, и то. А может, до этого ну, как пос... Я и так, и так пробовала, и другие убегают. Во-первых, во то... у вас должна быть упакована качественно ваша страничка. Во-вторых, вам нужно написано быть, кто вы как эксперт. Вот кто вы как эксперт? Про... Про Продемонстрируйте. Кто вы? Никто. Ну, здрасте, никто. Я не психолог, нумеролог, астролог, кто я? Я школы оканчивала в России и в Украине. У нас недействительные эти все сертификаты. Я, я не страшно, какие показать. школы вы заканчивали. Кто вы в итоге? Так что я, я даже не психолог. Нет у меня психолога депутата. Да и не важно. Сегодня не важно, ты психолог. Главное, какие даешь результаты. Забудьте про психологов. Если ты знаешь что-то, что дает людям пользу, ты уже эксперт в своем деле. Понимаете? Ну, эксперт, ну если, если, вам если у вас есть в чем-то экспертиза, вы эксперт. Если ваша компетенции, ваша экспертиза дает людям пользу, все, забудьте про всякие вот эти убеждения. Дипломы, не дипломы. Есть у людей результаты? Есть. Что вы закончили? Благодаря каким инструментам вы давали людям пользу? Символы какие-то делали, все нарисовали. Окей, супер. Что вы заканчивали? Кто вы получили по диплому? Даже... Не могу это озвучить, потому что никто не поймет. Даже эзотерику не понимаю, Тогда думаю, как, как квантовую физику еще она принимает. А если… Я эзотерику я, понимаю и использую. Я эзотерику понимаю и использую. Квантовую метафизику. Я знаю, что такое, как это работает. Но у меня есть диплом, у меня есть специальность. Я психолог, психофизиолог имею медико-биологическое образование. Я коуч. У меня куча дополнительных сертификатов, где я постоянно расту. Но у меня есть четко. Я коуч, наставник для своих коллег. Помогаю за два месяца увеличить доходы 2, два, три, десять раз и более за счет создания системы и увеличения самоценности собственного я. Понятное позитивный я, я только могу по, ну, все объяснить человеку по нумерологии, что ему суждено. Что Значит, он нумеролог? Какая... Вы нумер... Значит, вы нумеролог? Да. Ну так а что вы говорите, что я не знаю, кто я. Ну, зачем вы так говорите? Я нумеролог. Сегодня это очень известно. Отлично. Я нумеролог. Помогаю кому там. Быстрее по... помогаю провести, улучшить вашу судьбу, там, в какой сфере жизни? В отношениях, в деньгах, в нумеролог. Во Всех суть свою жизнь, чтобы понял про, про эти цифры, все. Даже по астрологии могу там, ну, ну, все, ну все, по чуточку, но нету вот такого, чтобы вы, как вы, как коуч вытащить. Ну, ничего, постепенно из... придете, вы у меня уже какой раз по счету на занятиях? Потихоньку у меня, у меня у другого научитесь и будете себя правильно позиционировать. Хорошо, кто следующий? Спасибо большое. Так, кто следующий? Итак, Слушайте, друзья, заключение. Итак, прямо сейчас скажите голосом или напишите в чате, как вы себя позиционируете, кто вы и для кого вы. Попробуйтесь прямо сейчас потренироваться и написать, кто мы, кто я и для кого. Я знаю, что кто-то из вас уже сузился, кто-то из вас определился, а кому-то еще надо работать. Пойдете вы со мной в программу или не пойдете, уважаете вы себя или нет. Выбрали вы меня как наставник или нет, это вам решать. В данном случае я хочу вам дать пользу, чтобы вы научились себя позиционировать. УТП – уникальное торговое предложение. Что вы даете людям? А человек заходит на вашу страничку, он видит, кто вы, и чем вы занимаетесь. И он понимает, что О, это к ней. Ее фотография мне нравится. Он зашел в вашу сториз посмотрел, Ну если, если это Инстаграм. Э, Человек зашел, посмотрел э, ваше актуальное, полистал, что-то зацепило. Все. Он будет за вами наблюдать и подписаться. Так. Я коуч по моделингу, директор модельной школы, организатор фотопроектов. Супер. Круто звучит. меня впечатляет. Потому что чувствуется сразу компетенция. Единственное, что... Надо написать для кого? Коуч по моделингу. Круто. Я бы даже назвала, наверное, не коуч, а наставник. Коуч тот, который сопровождает, а наставник помогает еще и своим примером, и, свои, и свои, ну, свой опыт передает. Наставник это даже круче считается, глубже. А у вас, похоже, это есть, Марина. Еще для кого? И какой результат люди получают? Например, и с помощью чего? Это маркетинг. Я, допустим, врач-психофизиолог, да? про себя сейчас говорю, Очень на скамье. Там же надо, чтобы кратко вместилось. Кому? Эксперты, помогающих И то я хочу сузиться сейчас. Я сейчас хочу уйти вообще, думаю, какую, каких отдельно выбрать людей. Мы такие есть вообще больше, еще больше сузиться. Э, Врач-психофизиолог. Это много, уже много, потому что психофизиолог звучит дальше, глубо, ну, далеко. Э, коуч, наставник для, или просто наставник для своих, для своих коллег или наставник для эксперты помогающих профессий помогаю за два месяца выйти на увеличить доходы в 3-10 раз с помощью создания системы и увеличения собственного я собственной ценности я звучит долго но это тоже надо сократить для того чтобы лучше было сразу написано на каком-то баннере когда я представляю где-то и я вот это проговариваю человеку понятно кто я, кому я, за какое время и с помощью чего я помогаю увеличить э, человеку доходы в 3-10 раз. Согласны? И меня этому тоже учили, я тоже раньше не знала. Поэтому, когда вы где-то на конференциях выступаете, когда вы где-то что-то себя... Вы знакомитесь, у вас четкое, понятное про себя позиционирование. Я таргетолог. М или там... Ну, таргетолог сегодня, он уже, если не маркетолог, то уже его, он ценность не имеет как таковой. Таргетолог это и маркетолог. Правильно, да? То есть мы должны понимать вот эти типа БВХ и так далее. Ну, вы это поработаете, наработаете. И научиться продавать себя, когда через два месяца про ваше... Леночка говорю, дорого. Это значит, научиться понимать, что у людей болит, чего они хотят. Вот я уже говорила, да, слив денег, там, да, да, да. не выходят на связь, там и так далее. И вы человек читает: о, точно, это про меня. это У меня такое было, о, о, точно, точно. И, и тогда человек на консультацию, и ты изучаешь проект. Понятно, что у тебя какая-то целевая аудитория, да. ты себе выбрала. И ты уверенно и четко, желательно чуть-чуть так, -чуть, да, чтобы как бы нравиться человеку, да, там, губки подкрасить, причесочку сделать, платьице какое-то одеть, особенно в твоем бизнесе, который ты хочешь там, по запчастям там, больше мужчин, хотя там есть и женщины. И улыбка, и умение задавать вопросы, и искренно, искренно похвалить. Люди любят похвалу. Запомни, это чистая психология. А похвалить mm – -hmm, да. это значит проявиться, это значит дать человеку что-то теплое. Если мне человек не нравится, я вежливо с ним заканчиваю и не буду лицемерить. Я, у меня нет времени тратить себя на тех, кто мне не по душе. Вот. И к себе тоже такого прошу отношения. То есть это, я думаю, нормально. Кто согласен, что это нормально? Поставьте плюсики. Хорошо. И... Твою воронку Хорошо бы, конечно, что ты ее написала, я помогла тебе ее докрутить. Потому что сама ты будешь долго ходить по всяким тренингам, еще учиться, но здесь нужна практика. Отдельно придешь, завтра поговорим. Так, да. Вирджиния, значит, да. теперь вы. Ты первый, Вирджиния? Так, а, УТП у тебя? Ну да, таргетолог. Если сузиться только на Facebook, то это тоже круто, потому что там очень много всяких нюансов на аудиторию, которая уже была ретаркетинг, все эти дела да, там, там надо хорошо разбираться, чтобы быть в одной, в одной теме специалистом Вирджиния я нумеролог, специалист со, со, со знаками и символами помогаю узнать предназначение и понять себя и... да, уже ближе я бы докрутила так я нумеролог, помогаю с помощью знаков и символов вывести ваши бессознательное и легче прийти к вашей цели, к вашим, к вашим желанным целям в отношениях здоровья в деньгах. Как вам? Если уж вы вот, хотите работать со всеми, знаки и символы, это якоря, это круто работает. Да. Зашло? Вирджиния, а ну-ка включите видео и кивните мне, пожалуйста, чтобы опять спрятались. Так. Нет, это уже воспитывать детей, это уже... У меня просто пропало и сейчас. Это да. вы уже много этого всего накрутили. Я вам сказала, какое ваше УТП. И... Да, спасибо. Запишите его, оно будет коротко, понятно. И для тех людей, которые понимают, что такое бессознательное, сегодня же все с помощью силы. Там и так далее. Хорошо. Так, Мариночка Фурса. Я наставник. Я бы добавила наставник. Там модель. V. Помогаю увидеть, помогаю родителям э, построить лучшее будущее для своих детей. Что такое? С помощью там, дададад, туда надо крутить вот так. За какое время, Марина Курса, у тебя люди, девочки, и мальчики, наверное, люди по девочке, достигают там, своих результатов, уверены, красиво, там продаются и так далее. За какое время? Месяц, два, три? Марина. Ну, если вы где-то пошли жарить котлеты, девочки, это ваши дела. Так, Марина Василенко. Вы определялись со своей целевой аудиторией? Марина Василенко. Микрофон, пожалуйста, включите. Написала. А, это зависит от ребенка. Что вы написали? Выше, лайф-коуч. Лайф-коуч. Помогу пройти сепарацию. Тут вот как-то надо дальше... Сепарация, Мариночка, сепарация это птичий язык. Ну, понятно, хорошо. Надо подумать своими словами. Вы подписаны на Инстаграме? подписаны у меня? Да. А там я сегодня говорила про птичий язык. Хорошо, хорошо. Я напишу в личку, может быть, у нас сегодня не состоялось... Проработать, поэтому я написала такую заготовку. Сепарация для меня тоже не, не хорошо, тяжело. Вот. Ну, для за... нас это понятно, но не для всех понятно. Ну, конечно, конечно. Да, да. да, да, да, да. И в принципе этот термин технологический отделяющий молоко, от сливок, например, и так далее. Хорошо, значит, консультации пока еще бесплатные. Насколько я буду, скоро я буду платить брать за них деньги? Потом в личку в инстаграме, в инстаграме напишу в директор. Да, в Инстаграме или в а в телеграм-канале вы есть? Да, я вчера подписалась сразу же. О, отлично, туда можете писать. Короче, Окей. не бойтесь проявляться. Не бойтесь проявляться. Пишите, говорите. Вот мне сейчас слово, хотя бы вот оно. Ну, я поищу что-то вместо сепарации хорошо. А, а что посоветуйте? Вот мне идет мягко, легко, просто. Вот что какое слово вкусно? Чтобы замануха такая эмоциональная была. Для решения. Нет, это нелегко, но я имею в виду, что вот безболезненно, просто, но не хочется безболезненно. Я люблю слово «просто», потому что в этом слове «просто». Да. Да, просто. В этом слове «просто», если замечали в моих письмах, есть крупными буквами. Да, рост, рост, да, рост. И, И еще, вот... мне кажется, хорошо, я думала много со вчера, хорошо будет идти групповая терапия здесь. Группа будет хорошо работать, не индивидуальная а терапия. Не курс. Конечно. Смотрите, групповой коучинг, групповое наставничество. Давайте будем говорить про наставничество. Да. Коучинг ⁇ это ну. элемент тренинга. Заключается он правильным правильном грамотном задавании вопросов, открытых, продвигающих вопросов. Я да, правильно. И в этом главное в суть коучинга. Мы применяем коучинг, конкретные вопросы в продающие консультации, наставничество, везде. Да. Просто коучинг – это тоже инструмент, и он направлен на осознанность, на рефлексию, на додумывание самостоятельно. Да. Поэтому давайте будем переходить вот к наставничеству. Наставничество – это более мягкое… Ближе к тренингу, да. Угу. да? К консалтингу идете... ближе. Консалтинг. Да, вы ведете, поддерживаете, доведете человека до результата. А используйте там любые инструменты, НЛП, артерапия. А Важно ли хочется народный. термин психотерапевтическая группа, а хочется нет. именно вот какая-то группа. Да, да групповая Поэтому работа. Вы, если, смотрите, если вы берете групповое наставничество, да. то это уже для опытных, кто уже немножко шарит и понимает. Но в любом случае, если вы возьмете... Наставничество, даже если вы ни разу не брали еще наставничество, групповое Брала, со мной, ну, у вас будет, наверное, вы уже, наверное, делали. Тот, кто не делал в программе, даже те, кто не делал, я вам помогу это сделать, вы будете делать. Группа, это... группа тяжелее, Надежда, это правда. Группа тяжелее. Нет, нет, наоборот, группа легче. Там есть нюанс, в котором оно, с одной стороны, тяжелее, потому что все хотят на себя а перетянуть весело, а тренера. Весело. Obviously, Но группа имеет вы, групповую динамику. Когда вы имеете похожие боли у ваших да. клиентов, да. у вас практически написаны уроки и закрытие боли у этих клиентов, у вас даете одинаковые типы, типовые домашние задания, люди их выполняют, раз в неделю вы выходите на проработку, на... От, ну, эти занятия ну, обратную, боли, связь. Угу. обратную связь с медитациями, со, со всеми, со всеми, да, то да, групповая динамика работает в обязательном порядке, потому что люди находятся в одинаковых болях. Вот почему да. сейчас одинаковые боли, наставники, один психологи, одинаковые, как выйти из одиночной консультации, перейти в наставничество, в котором есть и продажи друг к другу, и обратная связь. И написание офферов. Все же друг у друга смотрим и помогаем. Поэтому групповая легче, потому что, потому что у вас однотипные похожие занятия. Люди помогают друг другу, находясь в так называемом «бадди». Есть «бадди», помощник, человек, который будет тебя поддерживать. Бади это наставник или Бади внутри группы? Внутри группы, внутри группы вы друг, и друг друга. Уч, среди участников. Угу, угу. Конечно. Вы друг другу помогаете и поддерживаете. Кто-то боится сказать, кто-то боится выглядеть глупым, кто-то боится э, где-то там Это Зацеп... же все люди. Конечно, все люди у всех свои дараканы. тараканы. Да. И помогают, я там кто-то помогал кому-то там что-то заполнять, у кого-то были трудности там с техническим моментом вот и это это очень круто работает так вот групповая легче потому что групповая а, а индивидуально вы больше обещаете больше берете и больше работаете да. это намного больше вклада но мне нравится индивидуальное тоже мне нравится людей больше может да, быть плюсом Плюсом, дополнительно, да, Конечно. надо докрутить этим. больше у кого нюансов. Да. Это личные консультации, это больше в личке. это разрешают да. писать там чуть ли не ночью, если там… Да подпись. вы добрейший души человек. Нет, нет, дело не в этом. Если, допустим, вот беру там тему там, отношений, вытаскиваю да. сабьюзерство там, да, вот говорю, пойдешь ты сегодня общаться с ним, переговоры, вот так, вот так подготовила к общению, к переговорам, вот все потренировались. Если возникают какие-то вопросы, пишешь мне, я сегодня телефон не буду выключать, я отвечу тебе, как ответить, как фразу сложить и так далее. И да, да, люди быстрее получают результаты, но здесь больше ты как бы находишься все время на привязке. Но мне нравится. Мне нравится, когда там люди взлетают, выстреливают и зарабатывают больше, и отношения строят и так далее. Ну, да, Поэтому э, групповая проще, легче. У вас адаптивные занятия. В индивидуально вы можете взять еще 2-3 человека. У меня предыдущий запуск был 80%, все пошли в личку, ну в добавили, потому что продолжение было больше, больше личной работы были, было. Ну, как-то цепили мы эту энергию, пошло-пошло-пошло. Больше обратной было проработки и с сайтами, и с оферами, и с продажами, ну и так далее. Поэтому э, групповая легче, ну, потому что вы выбираете однотипных людей с похожими болями, и вам проще работать, вот чем э, хорош э, вот этот процесс, в котором есть наставничество до результата. Понимаете? Надоела вам эта тема? Вот я работала там, денежные тренинги, отношения, сайты знакомств, самогипноз, там куча было всего. Приелась ней. Я однажды увидела на конференции, как коуч, да не коуч, а просто психологи, специалисты, как они язык в одно место втягивают и боятся, какой комплексной полноценности. Я просто душа у меня заболела. Думаю, блин, сколько же мы можем помочь людям? А как у самих... Посмотрите, когда мы продаем дешево, когда мы боимся поднять цены, когда мы не хотим создать программу до наставничества, когда нам проще одну, однотипную консультацию, ну, не однотипную, а какую-то одноразовую консультацию, ты же безответственность. Давайте честно скажем, ты же безответственность. Жертва сидит. А почему безответственность? Ну, ты продала и думаешь, что ты помогла? Нет. Нет. Ты обманула человека и обманула себя. А безответственность, потому что ты не села и не сделала программу. Сделай программу. Да, месяц, два, три поработаешь, вот, вот четко, строго. А потом эта система будет тебя просто выводить. Захотела, перешла на другую тему. Или в этой же, почему у меня в программе. И денежные коды, и самогипноз я даю дополнительно в, эту, в этом коучинге. Я даю дополнительно кучу всяких плишек, плюшек, из которых я знаю. Девочки, которые работают в отношениях с другими, ну, коучи по отношениям. У них не хватает знаний. На тебе профайлинг. Я, он у меня платный. На тебе, пожалуйста, бери его. Сейчас я его не веду. Мне не жалко. На тебе коммуникация. На тебе, как управлять мужчиной в коммуникации, На тебе, как общаться с ребенком. Тоже у меня был курс. К Самогипноз. На тебе. тебе. не надо никуда бегать, потому что у меня этот опыт есть. И так же самое у вас. Если вы много чего знаете, вы в свою программу добавите бонусов. Понимаете, мои хорошие? Да, тут все же это... много сидит. И треугольник Карпмана, на личные границы, и самоценность. Куда ни кинь, в этой теме очень много... Да, поэтому существует... эти все мы применяем тогда, когда понимаем, что у нее болит. Да. Если она жертва, то ты не ругаешься Картманом, а ты даешь ей практику. Конечно. Если у нее там, на ней ездят все, кому не лень, значит, личные границы, и ты показываешь отдельным уроком, как эти личные границы выстроить. Нет, это в программе нет, должно нет. быть, потому что это большинство, так что это не, не, не, не нюансы, это как бы мейнстрим, это э, без этого никак нельзя, must have. Если у тебя маленькие дети, которых ты ведешь в модельном агентстве, в модельном бизнесе, ты ДНК страны меняешь. Ты избранная вообще, ты избранная Богом. Те, кто работают с детьми, я считаю, что это вообще божественные люди. Психотерапевты детские, клинические психологи, нейропсихологи. Я считаю, ну, даже не я считаю, выдаем тоже понимать, что дети – это наше будущее. Особенно в период войны, когда вот такая на нас доля выпала. Дети, которые получают какие-то дополнительные занятия, как Марина сказала, что у нее там какие-то занятия с психологом, которые дают им какие-то дополнительные интересные моменты, которые детям усиливают их «я». Это же не просто походить красиво и позинтовать себя. Это просто школа. Я бы даже назвала не только модельного бизнеса, я бы ее назвала там как-то по-другому там не знаю вот какие у вас мысли по поводу школы, которые 21 тысяч лет да можно тут массу красивого придумать добавить туда еще какие-то элементы и это будет просто просто что-то новое необычное как вам, Марина, наша такая моя идея и таким образом вы усилите ценность, и вы покажете Боли, о чем, чего, о чем мечтают люди, дети, родители, особенно в это сложное время. Как ребенка воспитать грамотно, чтобы он стал адаптивным, уверенным, умел разговаривать, умел быстро находить общий язык, коммуникации, чтобы он был грамотный, чтобы он владел своим телом. А что сегодня есть? нету денег, война. Это боль? Боль. И, и так далее, и ты, и ты пишешь: а, а что будет, когда мы там на этом сэкономим? Давайте вместе подумаем: а что будет, когда мы сэкономим на ребенка, который может стать вот этим, вот этим, или будет стать либо будет закомплексованным, и плюс еще война добавит вот кучу там того того того. И об этом надо говорить. Тогда вы будете цеплять родителей, и они будут с удовольствием включаться и покупать. Ваше участие в модельном бизнесе. Буквально по одной минуте для каждого. Что сегодня было ценного? Марина Василенко, разве здесь? Мне очень понравилось, как вы обнаружили экспертность нумеролога. У То есть она волшебница, по сути, как бы если так сказать, но это тоже будет непонятно. А то, что язык, который понятен клиенту, это нумеролог уже как бы интригует. Все про себя хотят знать. Я, я сама тоже нумеролог. Отлично. Нам тоже поможет быстрее больше работать с людьми. Хорошо. Лена Радчева. меня немножко тормозит интернет, но мне э, очень вот, по болям. Вроде я как-то понимаю, что это, как это надо, а вот сейчас более четче, как бы, вот, реально вот, фокус на боли, что и как. Вот, теперь да. я больше понимаю да. это, если да, надо здесь делать. надо больше посидеть и больше поработать, больше пописать, порассуждать. Ну, придете на консультацию, дорогуете. Хорошо, спасибо большое. Вережения. Я поняла, что надо про себя написать, так что, ну, какое-то вот, а то я, когда не знаешь, кто Позиционирование, ты... да, да, да, да. О, хорошо. Итак, друзья, всех вам благ, до завтра, завтра у нас третий день, и завтра мы будем говорить про воронку, как проявляться, как, где о себе заявлять. И что нужно говорить, чтобы на вас приходили люди? Ну не про воронку, вернее, а про, Господи. трафик. Где себя отправлять, каким образом набирать новый трафик? И, кстати, мы будем говорить об этом более детально. А я попрошу вас написать короткие отзывы. Это будет плата за мой труд. справедливо. Если вам было полезно, то я думаю, что написать короткий отзыв. Структуру дам. И эта структура будет вам подарком, потому что такую структуру отзыва давать вы должны и обязаны своим клиентам. Не столько, как получить отзыв, сколько, чтобы люди получили обратную связь и закрепилось то, что вы им даете. Если вы любите людей. Договорились? Плюсики в чат. И на этом завершаем. Спасибо. До свидания.